Значит, Меня зовут Николай Демидов, я являюсь представителем правовой группы «Правовед Сибирь» и сегодня мы проводим семинар здесь в городе Ачинске по поводу законности, незаконности кредитно-финансовой системы, законности гражданства СССР и незаконности гражданства РФ, а также по вопросам выдачи паспортов и получения паспортов СССР а также есть вопросы по потребительской кооперации касательно онлайн-касс. Вот. Ну, начнем, начнем по порядку. Что касается кредитов. Деньги, любые деньги, значит, они, чтобы называться деньгами, Должно быть как минимум четыре признака Первое – это государство, в котором распространяются деньги Это один из первых признаков То есть деньги они обладают как минимум четырьмя признаками Вот смотрим сюда, на купюру. Если вы вспомните, допустим, э Деньги СССР, какие были? Рубли СССР. Там было написано, что это государственный казначейский билет Государственного банка СССР. Здесь единственное, что написано, это билет Банка России. Все. То есть здесь написан, написан собственник. Банк, банков в России много, Да. Если считать, что имеется в виду э, Центробанк, ну можно и так, даже если так посчитать, что, что здесь идет речь о Центробанке. Вот. Ну, тогда вот эта вот бумажка, она ходит где? На, на территории какой? То есть признак государства здесь есть. Ну вот я вижу здесь э, Москва, написано прям Москва. Вот в Москве да, он ходит, еще где он ходит. Здесь памятник какой-то, памятник, да? Даже не написано, какой памятник. Видимо, все должны понимать, что это за памятник. Но, судя по билету Банк России, он ходит только в Банке России. О государстве, гос государство, хоть и написано, но это никакое отношение имеет. Символика должна быть государства. Если на э, том же билетном... На деньгах СССР стоял герб СССР То здесь, если внимательно посмотрите Герб стоит даже не Российской Федерации Вот, если посмотреть Это билет банка То есть это банк России Это эмблема банка России Государственный герб Он совсем по-другому Если вспомните, во-первых, там короны у орлов Во-вторых, крылья у орла распущены вверх Они опущены, как здесь И в лапах он держит Скипетеры держал, да? Вот так. Если опять же заглянуть в интернет и найти вот этот герб, он есть. Вот этот герб был, существовал э, с февраля по октябрь 1917 года. Это герб временного правительства. То есть, э, вот эта, получается, бумажка имеет отношение к временному правительству, но не к Российской Федерации. Вот. Дальше идем. Должно быть написано, чем обеспечена эта бумажка. Потому что это же только бумажка, правильно? Но, то есть, чем обеспечена, то есть, чем, ну что ее можно поменять в крайнем, в крайнем случае. То есть... Иначе ее можно выпускать бесконечно, как и происходит сегодня. Почему инфляция-то и происходит? Это один из видов инфля... э... инфляции, например, финансово-кредитная инфляция с помощью банков. Здесь этого не написано. Опять же, на рубле СССР было написано, что он обеспечен золотом и драгоценными металлами. Это было написано Франц. Это тоже можно найти, я сейчас показывать не буду, но можно посмотреть в интернете тоже. Или у кого-то сохранились, посмотри, может, да, дома у кого-то сохранились. Фильм, там, часов, да, там фильма, там, в фильме все. это есть. Деньги, банки, кредит, там все это рассказано. Дальше. Третий признак, значит, э, роспись, должна быть роспись бухгалтера. А, роспись управляющего, роспись кассира, не бухгалтера, роспись управляющего, роспись кассира. Но... Эти росписи начали убирать уже и на советских деньгах, а еще на деньгах Российской Республики 1924 года они были. Соответственно, они были и раньше, на Екатерининских деньгах. Первые бумажные деньги, они назывались правильно, кредитный билет, государственный кредитный билет. Вот. То есть там так было написано, были вот эти подписи, все было, на, о чем я рассказал, они там были. Потом постепенно начали убирать, убирать это все. Единственное, под какой документ попадает вот этот вот, под, под какой документ попадает по внешнему виду этот, скажем так, бланк, он попадает под бланк строгой отчетности, потому что на нем есть уникальный номер и все. То есть, все, что тут, э, все, все, чему должны соответствовать деньги, на нем нет таких признаков Ну, а бланк строгой отчетности, это номерной просто документ уникальный Вот и все То есть, э, билет в кино, билет в театр, билет в цирк э, Попадают именно вот под эти же требования То есть, только номер стоит дальше ну, стоит он, дальше. рубль бумажка это? Да, себестоимость вот этой вот бумажки, рубль, на сегодняшний день рубль 60. Еще год назад он стоил рубль 20, но в связи с подорожанием доллара, краски и бумаги, соответственно. Рубль 60, вот любая бумажка, 10, что, 10, вот 10, это, что вот это, что вот это, что тысяч, 10 тысяч. Тысячная, -ка, неважно, какой там номинал стоит. Есть такое еще понятие, но ну, опять же это все в фильме рассказывается, я сейчас просто расскажу. Есть такое понятие, как Синий Юраж это прибыль, получаемая банком. от Это разница между себестоимостью купюры и тем номиналом, который стоит здесь. Вот, допустим, если вот это вот 100-рублевое, да, то рубль 20, рубль 60 у нее себестоимость, то есть 98 рублей 40 копеек получает такую прибыль за выпуску вот такой бумажки, вот по Рубль 20. то есть посчитайте, какие там проценты. Также приводится документ, в этом фильме есть, какую прибыль получил Сбербанк, например, за 10 месяцев 2008 года там стоит число с 32 двумя нулями после запятой вот такая вот такое число и указано куда эти деньги перечисляются То есть... теперь по кредитам по кредитам значит что происходит сразу сразу начну что происходит с того момента когда вы приходите в банк, и берете кредит. На самом деле, что происходит, об этом даже не догадываются сотрудники банка, потому что доступ есть не ко всем. У сотрудников любого банка у них от и до. Тебе только вот в этом разделе, тебе только вот в этом. нельзя. Это, это наказуемо у них дисциплинарно. Поэтому они не знают всю схему, как происходит процесс. Значит, человек приходит в банк, подписывает кредитный договор. В кредитном договоре указываются все параметры, которые соответствуют признакам простого векселя от 1937 года. Эти, эти нормативные акты, они действуют и по, по сей день, они применяются и в Российской Федерации, то есть о простом и переводном векселе so. есть признаки такие кто значит кто является эмитентом данной бумаги mm -hmm. кто является как кто является значит принимателем этой бумаги когда должна быть выплачена какие сроки и э место место выплаты то есть эти признаки там есть все и в статье же в одной из статей гражданского кодекса Российской Федерации есть такой есть статья в котором, в котором говорится что документ соответствующий по если содержание документа соответствует какому-то документу который регламентированному да то неважно, как он называется. Потому что назвать можно по-всякому. Но если у тебя эти признаки есть, документы, все четко по тексту, то значит, этот документ, он и несет такую суть. Мы нашли в законодательстве, в постановлении Центрального банка, мы нашли как раз именно подтверждение наших слов. То есть там, там, проходите. Там есть было соответствующее постановление, что центральный банк это в 2000, постановление было в 2013 году. Центральный банк принимает в качестве залога от коммерческих банков договора физических лиц в скобочках векзеля. кредитные договора физических лиц. В качестве обеспечения для получения кредитов. То есть, по-другому объясняю. Любой банк, он кредитуется в Центральном банке под ключевую ставку. На сегодняшний день, по-моему, это 11% ключевая ставка. То есть, это ставка, по которой банк берет кредит от Центрального банка. Допустим, миллион рублей возьмем такую. И... В течение определенного времени, ну года допустим, он выплачивает этот кредит Центральному банку и с процентами, с накруткой. Но для того, чтобы банк выдал ему этот кредит, Центральный банк, коммерческому банку выдал кредит, Центральный, э, Коммерческий банк должен предоставить обеспечение вот этого кредита. Так вот, вот это вот постановление, о котором я сказал выше, оно и является рекламируют, какие документы можно предоставлять в качестве обеспечения Причем достаточно обеспечить 5% кредита Согласно этому же постановлению То есть, о чем я сказал Чтобы получить миллион на свои счета от Центрального банка Коммерческий банк, в том числе Сбербанк Сбербанк ⁇ это коммерческий банк. Нет государственного банка ни одного, чтобы вы знали. В том числе и Центральный банк. Он не подчиняется государству законодательно. Это написано в Законе о Центральном банке. Это написано в Конституции Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации нет слова про армию, нет слова про Министерство внутренних дел, нет слов еще про какое-то другое. Зато там есть про... Центральный банк, где прописано, что Центральный банк, ну, по-моему, статья 75 Конституции Российской Федерации, где написано, что Центральный банк Российской Федерации принимает решение независимо от э, любых исполнительных органов Российской Федерации. То же самое написано в законе о Центральном банке. Но он уже по статусу считается ниже, так что... Он просто подтверждает это, он может только подтвердить. Вот я сейчас отвлекся немного на эту тему, на тему законности, государственности, отсутствия государственных банков вообще в Российской Федерации. То есть те, кто видел этот фильм «Батки, деньги и кредит», они об этом знают. Дальше. Залогом они предоставляют наши с вами кредитные договора. Те, кто заключает, поэтому кредитный договор с момент, когда вы подписываете и передаете, э, эта сумма, указанная вами, она зачисляется на, она сразу зачисляется банку как приход. Поэтому многие бухгалтеры, вот знакомые, по крайней мере трех знают. Они удивляются, почему кредит, кредитная сумма по кредитному договору зачисляется на дебетовый счет, проходит как приходная операция. Вот, например, есть выписка по счету. Женщина заказывала выписку по счету в Уральском банке реконструкции и развития. Да, это у нас Любовь Владимировна заказывала. И тут видно, на дату выдачи кредита, видно, что операция в банке, зачисление на счет, Нет, для начала выдача кредита, операция в банке, она называется, операция называется выдача кредита, но в банке эта операция прошла как приход, прямо стоит графа приход и расход, но я передам, а дальше посмотрите, вот. То есть можно прийти в банк и получить выписку, главное, чтобы она была правильно оформлена. Вам дадут выписку на дату получения кредита. И тут будет четко видно по бухгалтерии, все, все так называемые кредиты, они проходят как вклады, то есть они приходными. То есть видно, что сразу сумма 569 113 рублей поступила в банк. Потом, значит, происходит зачисление на счет, вторая операция, когда человек подписывает кредитный договор, там он еще подписывает договор на открытие счета в банке, если у него не было счета в этом банке, обычный дебетовый счет открывается, универсальный он называется в Сбербанке, например, он открывает этот счет и... Ему вот с этого счета, на который он зачислились были деньги по кредитному договору, переводят на его счет, который он только что открыл. Все, Он идет в кассу, получает эти деньги и по закону произошла сделка, называемая мена. То есть человек принес, создал деньги, он создал своим векселем деньги, своим кредитным договором. Который банк принимает как вексель. Почему банк принимает как, как вексель? Потому что ни у одного банка нет лицензии на выдачу кредитов, как ни странно. Ведь никто же из вас не заинтересовался никогда, какие же лицензии есть у банка. Но вот это все в открытом доступе. Когда заходите в любой банк, там есть, ну как вроде как уголок покупателя, уголок, где указаны висят копии лицензий этого банка. В любом отделении любого банка. Это, как правило, есть. Но ну, особенно в крупных. Или вы можете попросить, вам покажут. Так вот, там написано будет все что угодно, но там не будет слова ⁇ выдача кредитов ⁇,⁇ выдача займов ⁇ Лицензии этого нет. Кредитные какие-то кредитования. Там есть ⁇ выдача ⁇ Там есть... Работа со вкладов, принятие во вклады, размещение ваших вкладов куда-то. Нету, я вот не распечатал лицензию Сбербанка. Но это можно ее в любой Сбербанк зайти почитать. Вот. вот именно поэтому при отсутствии такой лицензии она, она и не может быть, потому что. Кредитование, вот в такой форме, каким занимается Сбербанк или любой другой банк, это и есть ростовщичество. Ростовщичество, оно уголовно-нагазуемое. Ну, то есть, выдача, выдача вот этих вот билетов, да, билетов, которые даже банку не принадлежат, Сбербанку они не принадлежал. Тут указан владелец, Банк России. Если вот, допустим, я сейчас возьму вот эту вот бумагу ну э, и разорву ее или сожгу и эту видеозапись попадет в центральный банк, посмотрят ее то они должны будут, как владельцы вот этого дела, подать на меня в суд за нанесение ущерба материального, потому что я сжег их собственность это они как были с самого начала билетами Банка России, так и остаются другое дело, что их принимают мы получаем, люди же не, не знают, мы, люди принимают их в качестве платежных средств. Мы можем на них покупать продукты, товары какие-то. Но здесь, здесь, согласно закону, по закону это действие расценивается очень просто. Это обычный э, оборот фальшивого манечества. Мы просто участвуем в обороте вот этих средств, которые билетов, которые не являются денежными средствами. Поддельных денег, можно сказать. Мы, Национальная просто... Мы просто национальной валюта в Российской Федерации является россий... рубль Российской Федерации. Вот здесь, вот найдите фразу рубль Российской Федерации. Может, вот здесь она есть. Вот если бы она здесь была, то вот эта вот бумажка бы имела бы... Я просто рассказывал, вы же вас не было. Я вас рассказывал, я рассказывал о признаках денег. Какие признаки денег? Пусть ни одного признака денег нет. Тут даже государство не обозначено. Может, вы найдете признак государства, на территории которого оно ходит? Рубль Российской Федерации, здесь нету такого слова. А в старых деньгах есть? В старых деньгах? Ну, в 61 -го года, по-моему, да? Есть. есть там, все есть, да. Нет, ну, по крайней мере... В законодательстве в законе о э, Центральном банке написано, билет Банка России является э, обязатель, э, безусловным обязательством Банка России, обеспеченным всеми его активами. Вот это значит, вот то, что я зачитал, я по-другому могу сказать, значит, вы являясь насобирав вот таких вот бумажек, ну, билет, билетов Банка России. Вы можете затребовать, но ну, на основании же закона обеспечить вам, прийти в Центральный банк и затребовать, обеспечить вам, ну, обналичить вот эти вот деньги, то есть активами обеспечить. То есть можете прийти, допустим, сказать, давайте я вот, у вас что есть, у вас, у вас какие активы есть? Компьютеры, столы, оборудование, вот техника какая-то. Какие у них еще активы? Данная, да, данная операция называется Мена. Вы поменяли на несколько купюр. Потому что у вас в магазине вот это не принимают. А вот билеты Банка России у вас принимают. Вы просто обменяли. Сравнение обычное. Вы пришли в магазин с пятитысячной купюрой и разменяли ее на пять по тысяче. Вы же не пройдете в следующий, на следующий день или на следующий месяц, а вы понес, не понесете опять еще отдавать пять тысяч продавцу. А здесь такая же ситуация. Договор является, по сути, это тоже э, вот этот финансовый документ. Но это не договор, это выписка по счету. Я имею в виду, что договор ваш договор с банком он является финансовым документом, ликвидом вы сделали обмен. То есть все остальные выплаты – это баланса, Поэтому можно запросить также на дату выдачи кредита баланс в банке, и вы увидите, что там никакого минуса в банке не образовалось по кредиту. Не, вообще минуса не образовалось. Поэтому у них, у них в банках и программы-то разные. У них дебетовая программа одна, где дебетовые все расходы, а кредитная, она другая. Вот кредит по кредитам они даже не показывают их налоговой. Законодательство Российской Федерации, налоговый кодекс, обязует э, все банки показывать все счета, отчитываться по всем счетам. Лучше, если, опять же, вы запросите все счета, приходите в налоговую, пишите заявление пишется заявление, это налогово обязано вам предоставить информацию о всех счетах открытых, открытых и закрытых в ваших банках, которые вообще были у вас. Через несколько, через какое-то время, там они в течение пяти дней, Вы вам в лучшем случае предоставят какой-нибудь зарплатный счет, может дебетовый, который вы сами там открывали для собственных нужд, ну или там организация на вас открывала. Вы получали карту да, на, на предприятие, которая привязана к этому счету. Сначала же счет открывается, карта к нему просто привязывается. Карта служит просто как ключом к этому счету для расчета. вот А ни одного кредитного счета нет. Это служит важным доказательством, вашу пользу. Например, если банк собирается подать в суд, например, или в суде у человека, пожалуйста, вот в налоговой инспекции... Этого счета нет, здесь налоговое преступление, пожалуйста Хотите ли вы подавать дальше в суд, это ваше дело Так вот, то что я рассказал, вот эти вот документы Документы у нас есть, и на стадии переписки с банком есть один пакет документов На стадии суда с банком другой пакет документов, когда банк подает в суд Есть еще документы, они предусматривают ваш иск в суд на банк по защите прав потребителей Где вы можете Банк вам не предоставит документов В результате переписки с банком Соответствующих, которые должны быть Вы а он не предоставляет Он нарушает ваши права потребителя Вы можете подать в суд на банк Случаи такие были У Тинькова человек выиграл суд, например Ну там он поскромничал Запросил там небольшую сумму Получил 11 тысяч компенсации, моральный ущерб. там вот, да. есть вопрос, да, какие-то по вот поэтому. Да. А, Перестала платить, налоговая пришла, все имущество. от банка. Свободы. И налоговая писала. А почему а? налоговая пристала писать? А это не налоговый? Не нет. Не это нет. Вот как а раз хорошо а пристала писать. Объясняю. Сначала процедура такова: банк подает в суд. Если вы ничего не предпринимали, ну, как обычно, я вот рассматриваю людей, которые не знают о нас и вообще не знают. Человек либо не ходил в банк, либо ходил, но принят, ой, в суд, приняли решение в пользу банка. Там обычно просто э, ну, человек судья смотрит на человека, если видно, что человек, ну, судья смотрит, перед ним кто? Либо овца, либо волк, и он смотрит. Этот на все согласен ничего не может предъявить. А если человек грамотный, у него документы еще есть наши, допустим, вот как, человек не знающий принял в суд в пользу банка, человек дальше никуда не обращался, ни апелляцию не делал, ни касаться ничего, что делает дальше с нашими документами. То есть дело уже попало к приставам, пристав ищет, какая собственность у вас есть. Если он ее находит, они приходят, Первое. Но они приходят, дальше уже вступают вопросы их полномочий. Соответственно, есть пакет документов по приставам. Если дело оказалось у них, мы пишем им заявление, предоставляем все жалобы, все нарушения показываем их, которые они совершают в отношении граждан СССР, которые никогда не меняли гражданство на самом деле. Вот. Мы требуем пристановить эту деятельность, немножечко преступления. Эти документы также они есть. Это первое. Второе. Если вам все-таки пришли приставы, но ну, они бывают упертые, либо вы не успели эти документы подать. Требуем подтвердить полномочия по документ по, по регистрации в налоговой инспекции. Федеральная налоговая служба зарегистрирована и зарегистрированы областные и краевые службы только в налоговой службе. Вот я показывал, регистрации показывал в налоговой. То есть, а там написано, вот, допустим, на налоговую службу, там указан название организации, адрес организации и лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени данной организации. Это, как правило, руководитель организации. И все. У остальных должна быть доверенность, потому что мы не являемся сотрудниками. Правильно? Поэтому, вот, поэтому с нами, чтобы общаться, любой налоговый инспектор или рядовой сотрудник обязан иметь доверенность. Затребуем у него доверенность, затребуем у него удостоверение личности. Не удостоверение, которое он показывает, там удостоверение там, пристава судебного, оно не является удостоверением личности. Удостоверением личности в Российской Федерации являются паспорт РФ, военный билет, паспорт моряка и удостоверение прокурора Вот четыре документа, которые являются удостоверением личности Не удостоверение сотрудника МВД, не удостоверение сотрудника ФСБ, удостоверение сотрудника ФНС, сотрудника ФССП не являются. Они являются документами для прохода по территории, где они работают. Это внутренние документы. То есть паспорт требуем предъявить, либо что у него есть, военный билет, там, доверенность от руководителя. И тогда только начинаем общение. Иначе мы просто мы, мы вызываем полицию, составляем ад, заявление, пишем, что сотрудники прибыли без полномочий. Да как без полномочий? Бумагой пришли, показали бумагу, имеем право. Как без Я да не бесплатить. против, я не против. Бумагу вы имеете от организации, не лично от себя же бумага. Он действует как частное лицо, он от, от себя, себя это пришел или от организации? Пристав. От организации. Конечно. От сюда, Конечно. суда. Конечно. Он пришел уже от службы судебных приставов. Это у нас то, организация. Юридическое лицо, я вам объясняю Вот придите, попробуйте Вы работаете в какой-то организации На вашу организацию пришло письмо заказное Вас Вы являетесь сотрудником Вас посылают на почту получить это письмо И попробуйте без доверенности от руководителя Получить там письмо на организацию Здесь то же самое В гражданском кодексе есть такая статья Не зря а чем дополнительно к этому решению судьи должна быть доверие Там не решение судьи, там исполнительное Ставим. производство уже. На основании решения суда, либо на основании судебного приказа. Также представители других служб. МВД. ГИБДД. То же самое. Наличие доверенности. Суды, суды Российской Федерации. Вы приносите, можете... Получить выписку с налоговой на этот суд, я же вам объяснял, ни один суд не зарегистрирован налоговой. Второе. Каждый суд на основании закона о судах должен быть, создается федеральным законом. Вот должен федеральный закон любого даже городского суда, любого городка. Таких законов есть, таких судов только есть в Ленинграде и в Москве, и то не все, несколько. Сколько вот запрашивали мы по другим, по Челябинской области, по Иркутской, по Красноярскому краю суды в нескольких городах. Выписку берем, копию предоставляем или оригинал. Что в суд? В суд прямо можно принести. Можно принести уже приставу, если дела, То есть вы как работаете тут? Организация. Запрашивайте. Прошу предоставить информацию об организации, находящейся по адресу. Такому-то, такому-то, город Ачинск, адрес такой-то. И название организации там пишет. Регистрационные данные прошу выписку предоставить из единого реестра юридических лиц, как положено. При отсутствии данной организации в реестре прошу предоставить справку об отсутствии данной организации. И вам предоставляют справку, что данная организация отсутствует. Все. То есть как, как пристав вообще выполняет э, э, исполнительное производство, э, которое ему спустило от несуществующей организации Это вот эти вот все вещи, которые делает, наделала тут Российская Федерация Но она потому и временное правительство, просто растянулась она с 1991 -го года по, вот, по наше время 26 лет уже Поэтому и Герм здесь стоит временного правительства 2017 -го года вот здесь на купюре здесь нет герба российской федерации даже. так ну еще какие вопросы по кредитам если уже по кредитам пока хватит да? давайте по паспорту, по паспорту закончим по паспорту значит в сегодняшний день я объяснял что никто из вас не писал заявление о выходе из гражданства СССР Второе заявление, вы не писали о, о входе в гражданство РФ. Это целая процедура, я вас уверяю. Там три листа надо заполнить. А в законе о гражданстве, сказано в законе гражданства Российской Федерации, он вышел впервые в 2002 году. Вот. В нем прописано, что полу граждане, вернее лица, получившие паспорт Российской Федерации, вот этот вот не являются, не, не, нет, должны пройти процедуру гражданства, обязательно. Потому что паспорт Российской Федерации, он не дает гражданство. Гражданство определяется по месту рождения. Ну вот вы когда родились, вы вот родились практически все здесь, родились в СССР, правильно? Вы свое свидетельство о рождении видели, помните храните его, оно вам пригодится. Вот там написано, где вы родились. Так вот, в законе о гражданстве СССР, которого тоже никто не отменял, но здесь, там написано, что гражданство определяется по месту рождения либо по месту рождения родителей. То есть, если человек выезжал за границу, семья, допустим, двух граждан СССР, и они там родили ребенка, например, в Германии, он же не становился там гражданином в Германии, он автоматически они шли, получали там, в посольстве свидетельство о рождении в СССР. Все мы писали место, место писали, но он, он являлся по рождению по месту рождения своих родителей. родителей. И после 91 -го года, соответственно, все рожденные являются от граждан СССР являются гражданами СССР. От жирафа птичка не родится. Все очень просто здесь. Вы же понимаете, что когда вы родились, вы же гражданином стали не тогда, когда вы паспорт получили, а до этого вы как гражданом какого государства были с момента рождения до получения паспорта. Паспорт – это всего лишь удостоверение личности. Он не дает гражданства. Если бы он давал гражданство, вот здесь бы была графа такая внутри – гражданства. Для того, чтобы было гражданство Российской Федерации, надо, чтобы у Российской Федерации была территория. Мы запрашивали в Верховный, в Верховный суд и в Конституционный суд, это высший орган судебной власти. Были сделаны запросы, соответствующие еще в 2010 году. И был предоставлен, о наличии, просим предоставить э, информацию и акты приема передачи тем, когда кто подписывал акт приема передачи от СССР к РФ, там э, очень много было этапов. Там была сначала РСФСР, потом была РФ парламентская, потом РФ была президентская предоставьте хотя бы один куда-нибудь. Акта приема передачи нету. Ответили. Ответ был таков. Данные вопросы не входят в компетенцию Конституционного суда. Это ответил высший орган судебной власти. Все, теперь только... А в международном поле, в ООН, например, СССР до сих пор числится и место есть там для него. Ну, он является одним из учредителей ООН. В международном праве Российской Федерации как государство не существует, там существует только РФ как территория, РСФСР как территория, ну, округ СССР. Также, является, также и Украина и Казахстан и все остальные. Поэтому Украину в Евросообщество никак не смогли принять. Потому что Пан Гимун, тогдашний, в пятнадцатом году, председатель Совета ООН, в ответ на, на запрос Украины вступить в Евросообщество, он сказал, вы являетесь территорией Советского Союза по документам. Предоставьте документы по заключению договоров по демаркационным линиям, по границам со всеми государствами. Таких договоров нет. На сегодняшний день существуют, по сей день, только договора, составленные СССР со всеми государствами СССР. А внутренних договоров ни у Казахстана, ни у Украины, ни у Белоруссии, ни у РФ нету. Не существует. СНГ, что такое СНГ? Это общественная организация. Граждане, граждане СНГ существуют? Нет. Вы пенсию получаете от СНГ? Нет. То есть, если привязываться к СНГ, как-то говорить, что это СНГ, его тоже нет. Вот таким вот образом. То есть, территории нет. И следующий вопрос. Там бы задавали еще вопрос. Когда проводилось, когда проводилось, проводился референдум по Конституции РФ? Мы задали тот же вопрос вместе вот с этим вопросом по территории. Тоже не было предоставленных данных. А все очень просто. Референдума по Конституции не проводилось. 12 декабря 1993 года было голосование по выборам депутатов в Первую Государственную Думу и Совет Федерации. И третьим вопросом там был голосование за проект Конституции. Error. То есть нам предоставили проект, еще не саму Конституцию. И нравится ли вам не нравится сам проект. То есть, во-первых, это было голосование. Во-вторых, туда пришли граждане СССР, если помните, в 1993 году, с паспортами СССР пришли. И Голосовали за, конститу... за проект Конституции РФ. С таким же успехом мы с вами можем прийти, проголосовать в Китае, приехать и проголосовать там со своих... паспортами. своими паспортами, не китайскими. Не являясь гражданами Китая за Конституцию Китая. Или, допустим, Конституцию Франции, в Францию приехать. Можем мы? Будет ли считаться эта Конституция легитимной, законной и принятой? Нет. По Конституции обязательно должен быть, Конституция должна приниматься референдумом, раз. А такого референдума не проходило, потому что у референдума другая явка. Там нужно, чтобы было 75% должно прийти от числа с правом голоса. А на голосование за депутатов Госдумы и за проект Конституции РФ пришли по самым даже лучшим подсчетам, которые там есть. Нет, там 51. Там от 30 до 51%. Вот, быстренько эти все документы, вы их сейчас не найдете. Но так, вы, оригиналы документов были уничтожены через 5 дней. Вот. И всем это выдали, что вы вроде как приняли Конституцию. Но ну, и уже поняли, что если они еще будут, как положено, проводить реверендум за Конституцию, то там явки не будет, если даже на голосование пришло столько. Ну, вот. Вернемся чуть-чуть обратно в 91 год, откуда все началось. Почему на сегодняшний день Советский Союз является единственным государством, которое создано по воле и изъявлению коренных народов, которые проживают на территории СССР? Вот эту вот, вот, вот силу этого, этого государства, законность этого государства, мы все и наши деды... Родители подтвердили на референдуме 17 марта 1991 года за проголосовав за, и, за сохранение Союза СССР как единого целого государства. 78% от числа с правом голоса проголосовали за сохранение вот этого целого государства. То есть в этот день мы стали все, по результатам этого голосования, мы все стали учредителями нашего государства, СССР. Автоматически даже в этот день потеряли работы главы всех республик, потому что даже границы перестали. ССР уже нет. В 1991 году СССР развалился, а мы потом стоп, голосовали стоп. за СССР. Ну, не не путайте, не путайте. Посмотрите, восстановите историю. 17 марта 1991 года. Пут ГКЧП, 18... да, ГКЧП был 18 декабря, ой, 18 августа 1991 года. Это же. Да, так после референдума. А в ноябре, в ноябре этого же года, то есть уже после референдума, через 10 месяцев, грубо говоря, Ельцин, Шимшук да, да, и еще да. один подписали. Да, Кравчук подписали соглашение, но они были неуполномочены. Они подписали какое соглашение? О как якобы о развали СССР и о создании СНГ, о создании трех государств. Но... Я вам доложу, и вы если посмотрите, они не имели права на основании Конституции этого делать. Даже в 1996 году Государственная Дума Российской Федерации уже издала постановление, вот надо было, я его не распечатал, но оно есть в открытом доступе, я позже могу его дам распечатывать, постановление, в котором она сама пишет, что вот это вот решение, Трех вот этих вот людей Собравшихся в Беловецкой пуще В части развала СССР И создания СНГ она не имеет законной сил. У них не было на это полномочий Но это и так понятно Она просто подтвердила этим однако развалили. Ничего не однако не развалили Объясняю Территория СССР, Конституция СССР, законы СССР Действуют по сей день Вы пользуетесь Куча людей пользуется тем, что построено в СССР Дома, коммуникации, дороги еще есть ничего э, был просто развален э, органы управления. А можно начать? Извините. Хорошо, все да, понятно. Побежать. Давайте прокасы. Прокасы здесь, э, прокасы здесь. Я вам как вариант сейчас расскажу. Так, я наверное а, вот есть здесь. Еще здесь. Есть как действовать в рамках Российской Федерации. Российская Федерация предлагает на сегодняшний день такую форму собственности организовать, как потребительский кооператив. Вот. Я вам просто хочу на примере, чтобы вам было понятно, рассказать о ныне действующем потребительском кооперативе. Например, он создался полгода назад. Это первое... В, между, между, в мире поэтому он называется Международный потребительский кооператив вот у меня свидетельство есть что я потом передам кофе свидетельства о регистрации Международный потребительский кооператив таксофон народное такси здесь таксисты и пассажиры то есть люди, которые желают стать участниками этого сообщества, просто Вносят какое то э, Вот пользователи, они не обяза, не обязаны носить э, какой-то там э, взнос. Они просто пользуются приложением. Пользователи пользуются приложением. Сейчас у многих есть смартфоны. Ставятся приложения. Э, я вот таксисту ставится приложение, и пользователи пассажир себе, тот, кто хочет этим пользоваться, ставит приложение. Здесь э, создано на базе вот этого приложения, вот. можно сделать не на базе приложения, а просто создать на, на, на базе приложения. Да, это надо за приложение там. Они вот, просто начинают. могут что сделать? Они могут объединиться, создать свой профсоюз, и, значит, регистрируют общий кооператив. Ну, можно через… Для, для клиентов они что могут они для клиентов. Давайте да? Нет, сначала для то, что для них, выгоды для них посмотрим. Дело в том, для что для если вы. Для клиентов. Чтобы им вообще не устанавливать карсовый онлайн. Что он должен а, ну, ну, надо сделать? Чтобы вообще надо вот это вот и, то, и потребительский марк. кооператив. Да, да, да. В кооператив. потребительском надо кооперативе всем все взаиморасчеты разводятся внутри. Никаких отчетов не надо предоставлять. Налоги ну, не платятся вообще. Ну, это такая форма потребительского потребительских сообществ, она так и построена. Просто мало кто еще о ней знает, кто знает, что вы хотите. Я хотела что сказать. Я хотела им как проще. Они создали кооператив, кооперативмакеров города Ачинска. Они повешали цену. Ну, я для клиентов говорю. Кто допустим стрижка? Стоит для э, э, этого, участника кооператива 100 рублей, а для неучастника кооператива 200 рублей. Правильно? Любой, кто придет постричься, вы ему заявление. отступление а вступление в кооператив. он подписал все, а не нужна. Естественно, они хотят захотят постричься подешевле, да? И они будут вашими клиентами. Да, для, родитель, для него а? это ничего не будет стоить. Да. И это ничего не будет стоить вам, ну, а да. то приложение... Вот э, у нас здесь я, так как у нас доски сегодня нет, я буду рассказывать. Э, а здесь э, я раздам, ну всем разда, раздадим, посмотрите, вот эти вот документы на руках у вас будут, например, Начнем вот с первого документа. Здесь человек подавал запрос в управление миграционной службы по Омской области. Он запрашивал наличие документов о гражданстве РФ и наличие документа. Писал ли он заявление о выходе из гражданства СССР и писал ли он заявление о выходе из гражд... в, в гражданство РФ? Он получил вот такой ответ: Управлением Ирина Анатольевна, Управлением Федеральной миграционной службы по Омской области рассмотрено ваше обращение о предоставлении ваших заявлений о выходе из гражданства СССР и РСФСР, утрате гражданства СССР и РСФСР, лишении гражданства СССР и РСФСР, о приеме в гражданство Российской Федерации. У ФМС России по Омской области не располагает сведениями о вашем обращении по вопросу выхода из гражданства СССР. Решение у гражданства СССР, СФСР. Решение вас гражданства СССР, СФСР. В общем, по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации в УФМС России в установленном законном порядке вы не обращались. Заместитель руководителя начальника быкова то есть я вот сейчас покажу чтобы было видно на паузу может не нажать посмотреть ну и в общем сейчас передадим а вы посмотрите то есть вот такая же то же самое а что у нас также, также. Сейчас просто я сейчас раз уж заговорил о гражданстве. Давайте закончим этот вопрос. Был также человеком подан запрос э, о наличии регистрации правительства Российской Федерации. Так вот, этот запрос был подан в налоговую инспекцию. Он по месту жительства подавал. Э, федер, запрос федерального. Налоговую службу, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю. Заместитель начальника инспекции значит, давал ответ. Справка об отсутствии запрашиваемой информации. Регистрирующий орган Межрайонная и ФНС России по Краснодарскому краю сообщает, что в Едином государственном реестре юридических лиц сведения в отношении правительства Российской Федерации отсутствуют. Это просто понятно, что любая организация должна, согласно налогового законодательства РФ, должна быть зарегистрирована, поставлена на налоговый учет. Если э, этого не происходит, значит э, существует... Э, Существует наказание за действие без постановки на налоговый учет. И вот здесь написаны, я специально предоставляю список, 10 самых распространенных налоговых правонарушений. То есть здесь, в связи с непостановкой уже, нарушение перечень налоговых правонарушений Указан в главе 16 Налогового кодекса, к ним в частности отнесены нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе, нарушение срока предоставления сведений об открытии и закрытии счета в банке, непредоставление налоговой декларации и так далее. Здесь список я зачитывать не буду, вы посмотрите, здесь просчитаю то есть, пожалуйста, Российская Федерация, такую же справку, кстати, вы можете получить и на любой суд. Суды Российской Федерации на местах не зарегистрированы. В то же время, например, Верховный суд Российской Федерации, он зарегистрирован как положено, но у него, опять же, нет ни одного филиала. То есть, если, допустим, суды какие-то являются на местах, в городах, городские суды, и областные суды, если они являются филиалами, то они были, должны быть обозначены как филиалы в выписке на Верховный суд. Но этого нет. Ну, по крайней мере, в, в налоговой они не значатся, а значит они совершают налоговые преступления. Это по законодательству РФ, если только брать. Ну, да, директор такой, есть такой сайт Называется upik.d На этом сайте зарегистрированы Все организации Наши Вообще по-английски Если написать upik у п к Это английский точка д На этом сайте можно найти, но сайт только на английском, на немецком языке, потому что это немецкий, немецкий сайт вообще, ну, просто на базе, на базе немецкого сервера он работает у них. Но там э, написано на самом сайте, как он, к чему он относится. Он, значит, на нем зарегистрированы все организации, которые работают по классификации Министерства труда США. То есть там и деятельность, вид деятельности указано соответственно, закодировано под номером. То есть это можно проверить. Вид деятельности можно проверить на сайте sikkode.com, если захотите. вот Это сайт, на котором зарегистрированы все организации, виды деятельности всех организаций с перечислением этих некоторых организаций. Вот, ну вот например, значит, Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации, она обозначена, у нее вид деятельности там обозначен значит связанный со здравоохранением. Я сейчас, сейчас точно не скажу, Финансирование программ здравоохранения Вот так обозначен в единице. Но у судов, допустим, у судов, у судов написано да судебная деятельность Суды То есть у кого-то совпадает, у кого-то не совпадает Но суть даже не в этом Это же, если эта организация считается государственным органом То как он туда попал? Потому что там зарегистрированы частные компании Там не, не государственные компании вот. И МВД, и ФСБ, МВД, ФСБ, э, и прокуратура, <свят> правительство региональное там зарегистрировано. Да. То есть правительство Красноярского края, Сошел. допустим. Да. Ну, а да, там, их? Они их программы выполняют. Сердце, Даже хозяйство... Вот давайте справка об отсутствии заброжим. А, согласно законодательству, согласно Конституции Рф, если считать, что она принята, президентом Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, проживший в этой самой Российской Федерации не менее десяти лет. Ну, возраст еще там описывается, старше 35 пяти лет. Так вот, на момент избрания его президента он не мог никак прожить в Российской Федерации, потому что он не является гражданином Российской Федерации. Он, если человек давал присягу, как присягу войны СССР, а сколько раз можно давать присягу, как вы думаете, в жизни? Один. Давал в государстве в СССР, да? Вот я тоже давал присягу. Каким образом можно служить другому государству, да еще на государственной службе, да? Да еще, будучи офицером КДБ, например. Ну как у военных билетов до сих пор СССР? Билетов, да, военные билеты до 1996 -го года выпускались на бланках СССР, там даже печати ставились. Вот. Но на самом деле, те ребята, которые сидят, ну, должностные лица, скажем так, которые еще принимали в свое время начальники военкоматов, скажем так, если сейчас берут уже начальниками военкоматов берут гражданских во многих регионах, а те, кто, допустим, полковники, майоры... Вот полковники, кто еще давал присягу в СССР, такие еще остались начальниками военкоматов. Они тоже, получается, совершают уголовное преступление, предусмотренное Кодексом РСФСР, уголовным кодексом РСФСР, статья 64 «Измена Родины». Действия их попадают под, это, под эту статью. А так как ну, никто не отменял это законодательство, то эти законы действуют по сей день. Как это вот такие юристы сидят, такие как-то нет, почему не меняют, почему нет? Но они же работают на другое государство. Ну, юристы себя еще. Сидящие... Юристы они знают, знают, знают, знают, знают это. Они все да. знают, э -э давайте тогда сейчас немного закончим. Вот на теме на теме. Потом, если и вопросы будут по, по гражданству, я еще больше отвечу на вопросы, расскажу, что интересует.